Пошло дело. Так, сегодня у нас какое? 24 января 2017 год. Я спускаюсь в подвал. Прошло две недели после того, как мы вычистили все, да? Да. Запаха такого нет, потому что хороший сквозняк. Здесь воды нет. Ну, хоть оно не высохло, но воды-то нет. нет. кто-то звонит. Меня понесло как. Слушай, а что там? Почему сухо там? Где? Вот там вот подальше. Все высохло. Ну-ка пройди в ту. Слушай, мне не хочется свои новые сапоги пачкать. Опа! Вон в ту секцию пройди, где я в тот раз. Так, это у нас не. А тут вообще сухо стало. Вот тут-то по что? А, это не сухо, это вот мы выбивали из трубы. Вот туда, да. Загляни-ка туда, что делается. Тут тепло. Тоже сухо. В смысле, воды там нет, да? У -у -у. Не течет, не капает. А вот там он дальше, мне интересно посмотреть. Все нормально. Нам только здесь освещение провести. Вот, тоже вот деньги надо собирать на освещение. Вот в ту секцию сходи, где у нас рядом-то с фекалиями. Тоже сухо. Здесь <зывы> там высохло все. Нету воды, да? Нет. Так, ну и здесь вот мы делали, которые... которую, мы все тут делали. Жарко. Она все сухое. Ты фонариком там посветил, да? Да. А там где-то та ревизия. Следует полагать, что тоже все нормально, да? <зывы> ну все тогда. Не пахнет. Главное, что запаха-то нету, да? Нет. Да откуда сейчас ему запах? Нет. Раньше, мне кажется, все время запах стоял у нас тут. Ой, ну все выходим. Всё. Просто немножко пропитано, она как бы сыроватая земля, но воды нет. Особо... Сейчас будет... Две недели, будет... высохнет, будет вообще сухо все. Ну, Слава тебе, Господи.